Друзья, всем привет! Меня зовут Анатолий, я являюсь клиентом компании 7group. Директор компании Александр Петкевич мне знаком уже более 15 лет, с момента поступления и учебы в военном училище. Сам я 3 месяца назад улыбался из армии, начиная новую жизнь, развивая себя и свой личный бренд, развиваясь в различных сферах, в том числе и повышая свою финансовую грамотность. Естественно, не мог обойти актуальную на данный момент тему, это тема инвестирования. И зная о продуктах и о компании CM Group, являясь давним их наблюдателем, я решил стать их клиентом. Для этого специально прилетел в Санкт-Петербург, созвонился с Александром и после личной подробной консультации с ним, решил подключить продукт под названием CM Web Advanced. За 13 дней использования данного продукта, ну точнее как использование, просто заходя и тратя считанные секунды посмотреть прибыль, я за 13 дней получил прибыль в 500 долларов, что составляет 9-10% от моего депозита. Звучит невероятно, но факт есть факт. Я сам приятно в этом удивлен. Далее я буду повышать финансовую грамотность с помощью вебинаров, которые проводит команда 7 Group. За это им отдельное спасибо. Ну и буду более плотно работать с компанией, применяя и другие продукты, которые также не менее интересны и позволяющие получить еще более высокую доходность. Но время, которое я трачу на это, это считанные секунды только, чтобы посмотреть прибыль. Естественно, финансовая свобода позволит развиваться самому спокойно, заниматься каким-то любимым делом, заниматься своей семьей, ну и развиваться дальше. Поэтому не будьте наблюдателями, будьте клиентами компании CM Group, ну а компании процветания, успеха обо всем. Всем привет, меня зовут Игорь, хочу оставить небольшой видеоотзыв о компании 7 Group и о их продуктах, а конкретно о подписках на банковский сигналы и подписку 7 Stops. С компанией я знаком с февраля этого года, увидел там в интернете их канал, начал смотреть, читать телеграм-канал. Решил в итоге попробовать, через пару месяцев в апреле взял подписку на банковские сигналы, закинул денег на брокерский счет и начал торговать. За первый месяц получилось прибыль около 10-12%. Я увидел, что это все работает, решил взять вторую подписку, чтобы больше было сигналов, соответственно, чтобы больше еще была прибыль и начал торговать успешно, все хорошо, он через некоторое время добавился к своему депозиту чтобы больше получалось лето прошло вообще на позитиве сейчас вот еще прохожу коучинг у александра александровича чтобы постигать секреты трейдинга и уже торговать не только по сигналам но и своим собственным умом своим своими знаниями и соответственно уже полностью погрузиться в эту тему и быть, как говорят, full-time трейдером. Поэтому все, кто думает, лучше попробовать. Потому что здесь прибыль гораздо выше, чем какой-либо банковский депозит. Поэтому всем успехов. У угу. вас а, есть CM Lab Studio. Все правильно, да? Да. Расскажите, какая у вас версия? Ну и. Сколько вы уже заработали? Про у меня, да? Да, Там, конечно. Про. Вот, она стоит у меня с мая. Ну вот сейчас вот можно посмотреть период. 18 Восемнадцать109 долларов. Из депозита 45. А не 35 депозит был? Изначально, да, 35. И добавлен он был через... Да, все правильно. И еще десяточка была добавлена где-то месяца через два. — Ну, вас э, в целом устраивает работа Симлаб? Э, — работа... в, в целом устраивает, да. Мне нравится, что особо вообще не заморачиваешься с ней, э, поглядываешь, как она закрывает. Она может неделю ничего не закрывать, а потом закрыть сразу плюс 2000 долларов. Вот, Да, бывают просадки, сейчас она тоже есть, непонятно, как она себя поведет к концу подписки, но ну, пока, если так все будет идти, то я, соответственно, подписку и оставлю дальше. Мнение позитивное, занимался с Александром, что-то применяю на торговле, что-то работает, что-то не работает, где-то нужно быть более внимательным единственное да вот на что я могу сказать я перешел на форекс но не совсем полностью перешел так частично перехожу на форекс э, с фондового рынка нашего и конечно здесь надо быть действительно аккуратно с объемами то есть также когда вы мне говорили с самого начала что объем там 001 не надо больше я смотрю, думаю, да что ж такое, как же ты можно заработать, там подумаешь, там 10 долларов каких-то, это неинтересно. Но когда цена идет не в твою сторону, и эта просадка может уже с одного э, с одной сотой от лота попасть там, в просадку 100 и 150 долларов, тут, конечно, начинаешь переживать. Поэтому, в принципе, рекомендация всем, действительно прислушиваться к money management и не лезть. Заработать всегда успеем, рынок даст заработать, если делать все правильно.